образ пушкинского а кто последний год у нас был О, ну слава богу а ты заходишь в некоторую аудитория спрашиваешь Так, так ну, на общем ничего цифрового да и на втором слайде тоже основные наши залы ничего цифрового но при этом рассказывать я буду про цифру потому что мы сейчас находимся в активной стадии реконструкции и развития пушкинский становится целым городом в центре Москвы музейным и с другой стороны это теперь и филиальная сеть но давайте чуть чуть про музей а, собственно то с чем мы работаем в части коллекции 670 тысяч экспонатов примерно состав вы видите который находится около 300 тысяч томов ну, там по инвентарям 200 тысяч книг Uh, и изданий, и около 800 тысяч архивных материалов. У меня к вам, собственно, вопрос. Какой самый большой музей в стране с точки зрения коллекций? Ну, в общем, на самом деле все это вы место, знаете, это Красная площадь Дом 1. А, Кремль, исторический да? музей. Нет, Кремль это Кремль. А Красная площадь Дом 1 это исторический музей. Там 5 миллионов инвентарных номеров, и около 18 миллионов предметов. Uh, почему так получается? Потому что... Uh, Иногда музейный предмет — это, например, клад из 20 тысяч монет. Или, например, доспех из 500 элементов, которые каждый там отдельно описывает. Или костюмы, или какие-то сложные вот такие вещи. А кое-что у нас до сих пор стоит в сундуках. А, не разобраны. Ну, в Пушкинском этого сильно меньше. А вот в исторических музеях и краеведческих это намного больше. Из одной единицы учетной может стоять там десятки тысяч иногда экспонатов. И э, да, самый большой с точки зрения коллекции музеев – это исторический. Дальше идет Эрмитаж, там 3 миллиона вещей, не считая библиотеки гигантской и э, архивов. И дальше уже довольно много музеев, в которых примерно по 2 миллиона хранения. Но это то, что касается государственных музеев. А, вот так вот если прикинуть, сколько у нас музеев-то в стране просто. Как-то так, чтобы сориентироваться в пространстве да, страны. 2700 государственных музеев, на самом деле всего государственных музеев, но примерно еще 3000 ведомственных и корпоративных, и я сюда школьные не отношу. А в одном только Центробанке 60 музеев в сеть, в Росатоме 40 музеев, ну, например, в госкорпорациях э, типа Роскосмос, э, там тоже довольно много, практически каждое предприятие обладает уникальным м, наследием, поэтому… Когда мы пытаемся оценить вообще, сколько музейных предметов в стране, вот государственный фонд он составляет около 67 миллионов предметов. А не государственный, мы даже до конца не знаем. Но, например, только в Томском музее, в Томском университете хранится 800 тысяч экспонатов, там 8 отдельных музеев. А МГУ так и не посчитан. Коллеги так и не сподобились это сделать, хотя там тоже достаточно... Uh, много музеев. И в этом плане мы, на самом деле, не очень знаем, что, что хранится в стране до конца. И в этом плане, когда говорят то, что все сейчас знания доступно в интернете или все можно найти, это, мягко говоря, неправда. Потому что вот на сегодняшний день из музейного фонда государственного, который как раз оцифровывается, там всячески подлежит uh, этому, и до 25 года мы должны все это сделать, оцифровано из 60 миллионов только 12 миллионов экспонатов. И описание приличные более-менее выложены около на сотню тысяч все остальное это только работа будущего и на самом деле не очень доступно по оценкам юнеско только около двух процентов мирового культурного наследия реально цифровано и в этом плане если мы говорим о том чтобы какие-то достоверные знания информацию о э, нашей памяти получить то сеть пока не очень большой помощник Да, ключевые шедевры там есть но вот глубоко проникнуть пока не удастся. И это надо понимать, когда мы а, ставим задачи по а, как бы оцифровке, работе, для чего нужны архивы, а, как работают музеи и так далее. вот Но с точки зрения общественной организации, ну, в смысле а, организации публичной, в которую приходят люди, вот такая статистика у нас за 2018 а, год, миллион триста посетителей. И снова я спрошу это много или мало? То есть, вообще, сколько может а, то или иное место принять людей? Вот миллион триста для Пушкинского – это примерно предел. То есть, больше мы не можем принять не потому, что мы, а, скажем так, не, хот не хотим, а потому что технически не выдерживают всевозможные, а, там, все, что связано с бытовыми условиями. Лестница как, и Лестница и а, очередь, которая к нам стоит – это не вопрос продажи билетов в основном. И не вопрос даже до конца загрузки залов. Это гардероб, это всякие бытовые вещи типа туалетов, кафе и так далее. И именно эта ключевая проблема сегодняшнего для, для крупных институций – это невозможность принять большую потока. А с другой стороны, есть небольшие музеи, у которых другая проблема. Пропускная способность гигантская, по большому счету, но про них либо никто не знает, либо никто не хочет приходить. И вот здесь, в случае Пушкинского, мы… На пределе, и а, практически наша статистика никак не, не там, плавает, плюс-минус 50 тысяч последние 10 лет, но по большому счету особо не меняется, некуда просто зайти. А, и вот, собственно, как мы на сегодняшний день выглядим, все, что вы видите перед собой, это кроме тех крайних строений это пушкинский это 27 зданий. И после передачи на бывшего музея Рерихов, всадьбы Лопухиных, теперь по сути, 30 зданий в центре Москвы. А, дальше с июля месяца нам официально переданы а, государственный центр современного искусства. И до конца года мы должны провести сложнейшие процедуры его а, поглощения и принятия. Это еще 8 а, филиалов по всей стране. То есть 5, 5 зданий в Москве и 8 филиалов от Калининграда до а, Томска на сегодняшний день. И мы еще думаем о том, чтобы строить филиал в Хабаровске. Соответственно, вот примерно такая организация э, на сегодняшний день Пушкинский. И э, при этом, как вы думаете, сколько нас э, человек в штате? С учетом смотрителей вот всей этой истории. Смотрите ли внутри? 680 человек нас. Всего-навсего. Если считать по компьютерам, то есть не а, людей, которые не стоят на постах, то э, 480 компьютеров примерно. Вот вам а, ответ по а, блоку. То есть все, на всю эту организацию сейчас примерно столько народа. И поэтому а, около 100 а, хранителей научных сотрудников, которые изучают вот те самые 670 тысяч экспонатов. И когда периодически задают вопрос, и, к и как же, и почему все это наследие до сих пор не оцифровано, да потому что просто если вы поделите эти цифры друг на друга, получите... Как бы ответ сколько надо в день там не знаю писать сложных вещей для того чтобы это провести а если говорить про гим там около 200 научных сотрудников и как я сказал 5 миллионов э, инвентарей героизма будет только то что они в принципе эти вещи хоть как-то э, ну хотя бы одну картинку с каждой сделают хотя конечно когда снимают монету с одной стороны это тоже странно но в пушкинском конкретно все хранится на нашей территории то есть я показал состав коллекции и там почти 400 тысяч листов графики, и они все хранятся, вот видите, дом графики, да? вот небольшой особняк. Вот Там стоят бесконечные стеллажи, как у вас доверху огромные шкафы, и в них лежат вот эти папки с листами. И у нас почти 200 тысяч монет всевозможных, они хранятся вообще в структуре там, нескольких больших кабинетов. А, у нас практически нет как, ну, вообще нет карет вот таких вот, такого рода вещей у нас достаточно много как вы видели скульптуры достаточно много декоративно прикладного искусства ну, в смысле там, не знаю столов стульев а, всяких а, вот, вот таких декора которые есть которые вы чудесным образом собираете здесь и в принципе я думаю через лет 15 станет вопрос о муззеификации студии лебедева по суть того что я сегодня увидел и уже, и уже бы задумался, потому что многие вещи ценные, и очень ценные, потому что, скорее всего, уникальные, особенно то, что касается техники. Так что ребята из политеха еще, думаю, позавидуют. В общем, если вы хотите о нашей концепции развития с точки зрения содержания почитать, она доступна вот по этой ссылочке. Так что я углубляться дальше не буду, там все написано про, про то, как мы, а, на какие принципы ключевые мы опираемся в плане публичности, открытости и а, понимания нас как а, творческой лаборатории, как культурного центра и как ресурсного центра, что самое главное. Это принципиальный а, момент и отличие скажем так, восприятия музея сегодняшнего дня от традиционного, потому что наша задача, ну, по крайней мере, во многом новой команды и людей новой информации сделать музей точкой роста для всех максимально открытым а не закрытым складом который скажем так охраняет свою территорию полностью Знаешь, каждый раз мы слышим это мы сохраняем для будущих поколений слышим от старших сотрудников и все-таки каждый раз хочется спросить и какое следующее будущее поколение все-таки будет достойно то чтобы это увидеть да Предыдущие, видимо, там 25 поколений, которые сменились с момента основания 1912 года, видимо, были не очень достойны увидеть весь объем, а здесь, вот, наверное, что-то случится. И это ключевое, ключевое изменение парадигмы, оно влияет и на то, как строится пространство, и на то, как мы, в принципе, взаимодействуем с миром. Но... Это перспективный план развития, для того, чтобы все осуществить, как я сказал, нам надо просто хотя бы сделать публичный пространство, которое было бы комфортно. Потому что, из, я думаю, здесь вы поймете ну, лучше многих э, других компаний, организаций, если нет комфортного пространства, то довольно сложно творить, думать и как-то чувствовать себя спокойно для того чтобы о чем-то действительно вечно размышлять. поэтому 20 тысяч квадратных площад... метров мы строим только публичных площадей и реально вот сейчас сверху у пушкинского 50 тысяч квадратов и 55 тысяч квадратов мы строим снизу деваться некуда новое строительство это только он депозитарный реставрационный источный центр вот этот блок а вот это все будет построено под, под старыми блоками там вы видите усадьбу да, и сейчас уже э, можно посмотреть, как идет этот реконструкция. Она реально висит над пропастью, потому что сама усадьба угол 8 тысяч квадратов. А 20 тысяч квадратов мы вырыли внизу до отметки минус четвертого этажа. Она реально висит на. В начале делалась плита в грунте на отметке минус 19 метров. На нее шла опора, и снизу вынимался минус четвертый этаж, минус третий, потом усадьба. Э -э опиралась на это пространство, и дальше уже формировался минус второй этаж. И в этот момент мы нашли 17 век, а заявляли 18 и на год остановились, потому что согласовывать а, реконструкцию и реставрацию 17 века не то же самое, что 18. Ну, никто не знал, что оно там будет, а, а оказалось вот свода и так далее. Очень сложное строительство, и к при этом 2022 году мы планируем закончить 4 здания из этих. Это новый а, как раз реставрационный депестарный комплекс, единственное новое здание, вот этот вот блок, да, подземные пространства и выставочные, так называемый дом текста, а, будущий а, музей импрессионистов и галерею старых мастеров, о которых я только что рассказывал. После этого мы планируем закрыть главное здание на капитальную реконструкцию, реконструкцию приспособления на 3-4 года. И а, значит, мы должны получить... А, Четыре новых музея буквально через три года закрыть традиционно старый Пушкинский и в двадцать шестом году по нашим текущим планам открыться уже полностью обновленными и весь комплекс будет занимать вот на этой территории 8 отдельных музеев, которые будут соединены единым подземным пространством и, соответственно, единой идеи работы и работы во всех направлениях. Когда нам в 2022 сдадут первую очередь здание, мы должны будем из главного здания все вывести, вывести экспонаты, вывести сотрудников, пожить в этом пространстве. Ну, и там есть еще такой момент, что когда мы построили музейный дом, музейное здание, хорошо бы, чтобы он год постоял. Потому что никто не знает, как поведет себя здание в течение года. Даже когда вы заезжаете там в новостройку, у вас, может быть, здесь какой-то крен, здесь чего-то задулает и, и так далее. Это невозможно для экспонатов. Самая ключевая все-таки, наша задача их сохранить. Если там, не дай бог, на отметке минус 15 какой-то ручей все-таки пронайдет себе дорогу сквозь все эти... Э новую историю то мы должны про это знать или например окажется что дом не держит минус 30 или не держит плюс 30 да и как-то там температурные а, режимы меняются вот хорошо бы чтобы он отстоялся. мы будем всячески настаивать на том чтобы ну, после того как мы именно откроем условно с, с, сами а, после стройки помещения, мы х, хотя бы год просто понаблюдали, как они живут. Потому что есть такая вещь, как мониторинг температуры влажностного режима. И, например, когда мы планировали выставку японской графики, помните, где-то год назад была выставка в Пушкинском да, на центральной оси, то до этого японцы запросили у нас замеры по каждому дню в течение года. И мы предоставили эти данные. Без этих данных невозможно было получить коллекцию для того, для того чтобы скажем так, японская страна разрешила ее хранение. В принципе, каждый раз, когда происходит крупная выставка мы и договариваемся с э, международной стороной. наша задача вот, дать, предоставить данные о том, что у нас стабильный режим и что мы не, э, ничего не нарушим. И поэтому это одна из ключевых проблем, на самом, исходя из того, что я говорю. Одна из ключевых проблем в э, России сейчас у нас очень мало в регионах выставочных залов, которые реально могут принять серьезную выставку, серьезных экспонатов поскольку э, единицы э, музеев и единицы залов в стране, которые способны выдержать этот режим. И, к сожалению, были прецеденты, когда даже мы давали картины в региональные музеи, и они э, возвращались сразу на реставрационные столы, поскольку коллеги не смогли удержать э, ну, ситуацию по температурно-влажностным режимам. И одной из ключевых задач вот сейчас развития регионов, то, что вы слышите, там строится третьяковка с филиалами, строятся новые залы, это как раз вообще создать принципиальную возможность миграции произведений по стране, потому что сейчас ее технически нет. Да, вроде бы помещение есть, а сделать ничего нельзя. Это принципиально. Тем более невозможно проводить международные проекты, которые очень критичны к этим направлениям. Экспонировать э, графику, особенно вот, э, старую японскую ксилографию, можно не больше одного месяца. И дальше на 30 лет она уходит снова э, на, на хранение, потому что световой удар, который она получает, несовместим с тем, чтобы ее сохранить. И в этом плане мы как раз и сделали две части, потому что мы месяц показывали одно, потом те вещи, которые не выдерживают свет в таком объеме, который был, э ну, были заменены и, блин, другие. И поэтому, э когда нам графики говорят то, что когда-нибудь мы будущим поколениям покажем, это тоже не совсем правда. Они, мы сможем, выставив, например, акварель показать ее в следующий раз, лет через 20 не раньше. В этом случае она просто начнет разрушаться. И она сейчас разрушается, и тоже вот, задача цифры – это все сохранить. В общем, вот так выглядит а, разрез и а, от, а, минус второй этаж на сегодняшний день в наших планах, и мы планируем все это соединить. Вот это 11-метровый коридор двусветный, который будет проходить между главным зданием вот тот самый галереей старых мастеров в будущем. Такие а, планы, ну и, соответственно, почему я перед вами. Потому что что такое 25-26 год? По большому счету это смена нескольких технологических поколений если говорить про retail и э, ну просто носимые гаджеты которые мы с вами носим как минимум три технологических поколения сменится По большому счету это будет такой же отрезок времени как с момента появления первых смартфонов нормальных правильно всего вот но ну, мы отмечали в этом году 11 лет айфону правильно по большому счету за это время мир полностью изменился в плане типа коммуникации, взаимодействия и так далее. Вот примерно на такой же отрезок времени нам предстоит. И как изменится взаимодействие в обществе, коммуникации предстоит довольно сложно сказать, особенно с учетом тех вещей, которые мы посмотрим. И вот для нас сейчас очень важно стоит вопрос в том, чтобы мы от, открылись не устаревшими в 2026 году с точки зрения хотя бы этой инфраструктуры и тех решений, которые мы туда сейчас закладываем. Поскольку а, деньги этот раз сейчас, проекты делаются сейчас, открываться там через, а, а, через много лет, это очень сложный вопрос, когда а, а, это, это происходит. собственно, Поэтому я своей командой стараюсь всячески прогнозировать, проводить какие-то а, исследования на то, чтобы понять, какой цифровой, Мир нас ожидает, какие изменения нас ожидают, а что-то, может быть, и спроектировать, вообще-то создать какие-то а, тренды, движения, чтобы это сложилось. В общем-то, лидеров, которые занимаются ос осознанием цифры, в мире около десятка всего. И все идут сейчас небольшими кейсами, кейс-бай-кейс, и более-менее как-то мы набираем эту ситуацию. Есть глобальная а, всемирная организация, Объединение музеев, оно называется ICOM. Эта организация была создана одновременно с ЮНЕСКО, имеет класс А ну, как бы в, в ООН, потому что ЮНЕСКО отвечает за образование э, и глобальную культуру сохранения памятников. Есть ICOM, который отвечает за музеи, и есть IFLA, который отвечает за библиотеки. И, собственно, это все на, рядом находится, там офисы в Париже стоят и, э, ЮНЕСКО, ИКОМ и ИФЛА, вот так вот, чуть ли не на одном этаже. Соответственно, я вхожу в президиум сейчас э, российского иКОМ, и как раз мы глобально пытаемся это тоже понять, собрать. Я чуть позже про это расскажу. Но да, практик не очень много. И, только сейчас, и, и это происходит еще потому, что на самом деле в музеях очень мало денег ну, для всевозможных инновационных движений. И если эти инновационные движения делаются совместно с крупным бизнесом компаниями или какой-то поддержкой то просто нет возможности это проводить все таки музей это конечно место для социальных инноваций но не совсем место для технологических и каких таких изысканий поэтому вопрос как бы поиска этих решений он э ну, перед нами всем стоит есть еще одна очень важная деталь дело в том что э Музейный мир, библиотечно-архивный мир в России, бывшем Союзе, там, Азии, Европе и Штатах очень отличается по структуре управления. По большому счету в Европе это склад с кураторами. Есть там кураторы, есть склад вещей, и научного изучения внутри не происходит. Изучение происходит в научно исследовательских институтах, в университетах и так далее, научно-практически. И в этом плане есть принципиально разные а, структуры. Невозможно сказать, а, где лучше, но вот а, как ни странно, сильных IT-директоров в а, международных музеях практически нет. Потому что так сложилось, они не нужны внутри, все берется на аутсорсе. Да? Даже, как, там очень сильный а, маркетинг. Но довольно все сложно именно с каким-то... И в этом плане, как ни странно, Китай и Россия дают сейчас больше, э, э, скажем так, спецов внутри музейных, которые знают всю специфику, чем э, Европа. Со Штатами сложнее сказать они, э, скажем, вещь себе, но вот в остальном, когда мы встречаемся на международной арене, это так происходит. То есть с нашей стороны условно музейщики, а с той стороны приглашенные ребята из фондов, из университетов там и так далее. И они внутреннюю специфику знают иногда не очень. Ну, то есть вот такая реальная ситуация. В этом плане Россия абсолютно не отстает. Мы идем, мягко говоря, в ногу со временем, где-то э, абсолютно вместе с коллегами. Но в основном приходится общаться, то, что касается штатов Англии там, и Франции, с коллегами из университетов, а не из музеев. Вот по этим тематикам. А, ну, Думая про это, мы все равно не можем обойти ключевые документы, которые определяют развитие там, страны и общества России. Вот документы, на которые мы так или иначе опираемся. Никуда мы не денемся от гос госкультурной политики. И вот такого глобального документа а, развития информационного общества. Но и уже говорят об обществе знаний. И, конечно, все, что связано с программой цифровой экономика, потому что только там сейчас есть какие-то деньги на реальное развитие тоже касается госферта, и мы это изучаем а в итоге это выливается в реальные программы для каждой территории которые превращаются в программы умный город или там умный а, регион сейчас все чаще говорят об умной стране и так далее но в любом случае а, а, ситуация в том что а, когда мы создаем вот это умное пространство вокруг нас комфортное пространство а, если оно однородно то это удобно и нормально. Но если музей, например, будет выпадать, как консервативная институция, из общего уровня развития, в том числе цифровой среды, внутри города, то это сразу ему минус. Это лишний барьер, который будет сложно преодолеть. И вот сейчас одна из ключевых задач – это, конечно, вписаться во все эти вещи и уровень качества своих услуг и среды делать не хуже. А, а, а главная задача – делать лучше. Потому что человеку в нашем пространстве должен быть лучше, чем в торговом центре, условно, или в кафе. Он должен выбирать его осознанно, в том числе не за содержание, но и за просто ощущение того, что это место для него ну, как бы, на, на, наиболее удобное, наиболее приятное. Но и с точки зрения мессианской, развитие концепции Smart City – это, конечно, основа, основано на умных людях умных гражданах и в этом плане вклад э, институтов памяти в это он огромен потому что то что дает школа это ликбез минимум все остальное мы получаем э, сами э, в среде которой э, скажем так воспитанность, среда которая нас э, формирует и вот здесь я вижу что э, все что связано с, с разделами smart people или с марк э, в концепции э, развитию умного пространства, умного общества, это, конечно, наша задача, в том числе и наша задача об этом думать. Ну и, собственно, дальше мы поспраш... ну, попытались прогнозировать, какие наиболее актуальные IT-тренды сегодня существуют, анализировали вот это все с моими студентами и получили вот такой э, график наиболее прогнозируемых к развитию в ближайшее время IT-трендов. Ну, в общем, комментировать я его особо не, не буду, кроме того, что виртуальная реальность здесь имеется в виду э, и технологии, связанные с цифровыми двойниками, и в первую очередь используемые в промышленности, не только шоу-бизнес да, и там э, гейминг э, внутри VR, -а, но в первую очередь используемые в промышленности и производство через полностью цифровые, э, цифровые двойники. Вы с этой концепцией более-менее знакомы? Кто-то обсуждал с вами? Но суть какая? Что такое цифровой двойник в промышленности. Чуть позже там будут слайды про цифровой двойник в культуре, который я сейчас методический завод. Но в промышленности это так. я Вы сделали там полную 3D-модель, задали все ее химические, физические параметры, да, и дальше напечатали условно, или создали, или завод собрал целиком, и а, критерии качества этой модели абсолютно совпадают с тем, что вы сделали виртуально. Да? Но следующий шаг этого ⁇ это диагностика этой, э, этой истории. То есть вы произвели реальный физический продукт, но он управляется и диагностируется таким образом, что э, вот этот объект вы постоянно мониторите. И знаете, что с ним происходит прямо сейчас? То есть вот вы его поместили там в 30-градусную жару, и он, например, там свои свойства чуть-чуть изменил по плотности или еще чем-то. И все это мониторится, все это известно, прямо в онлайне. Если говорить про завод... Да, какие-то выпуски там детали то это так и будет и первые машины такие уже начали собираться что мы получаем мы получаем заданные критерии качества и значительное повышение качества и скорость производства там вот где сименс уже сумел на это перейти они получили 30-кратный прирост э, качества и 50-кратный прирост скорости ну вот в производстве дальше э, э, э, эта ситуация будет все больше развиваться и когда мы перейдем там, дойдем до слайдов про а, а, необходимую среду для искусственного интеллекта и голосовых помощников. Я скажу, зачем нужны еще виртуальные там, цифровые двойники. Но дальше мы задали вопрос просто людям, что им наиболее кажется важным востребованным в технологиях. Получили вот такие графики. Готов прокомментировать, если надо. Более-менее видно? Ну, ссылка на исследование есть. Около 500 человек было опрошено. С разных родствов, но до 44 лет в основном средств был. Вот а, такую ситуацию получили, ну, в, основном, в основном Москва. А, и дальше этим же людям мы а, задали вопросы, что же они ожидают собственно, в а, музейной сфере. И получили вот такой график. Ожидаемо. Первая строчка – это виртуальная и дополненная реальность а следом идут уже виртуальные помощники. И для нас этот ответ был достаточно неожиданным. Особенно, что это исследование проводилось где-то полтора года назад. И в этот момент мы поняли, что ну, как бы, куда-то мы не туда копаем с точки зрения развития э, среды, там сосредоточиться только на сайтах и так далее. И следующее, э, мобильные приложения имеют в виду не личные мобильные, а мобильные приложения как платформы. То, что мы присутствовали на всех глобальных платформах и адекватно в них при, при, э, были представлены. Потому что... Э, как бы конкретно на мобильное приложение сейчас нужно только для одного наверное, у вас также только эти большие платформенные решения и бонусные программы да если скидку дают скачиваю. скидку не дают, ну или прям совсем вот заставляет то нет и в принципе во всем мире так если посмотреть на тот же лувр 10 миллионов посещений 20 тысяч скачиваний в а, там веб-сторе их а, локального мобильного приложения не нужно она большому счету да а, вот но и как только появляется бонус нормально Значит, все начинает расти. Поэтому здесь про платформы. А, и дальше мы задали вопрос логичный, а что в библиотеках и архивах? Вот а, такие ожидания. И здесь, я думаю, вы тоже с этим согласитесь, потому что мы привыкли искать нативным способом уже. Там Яндекс, Google и большие поисковики нас во многом испортили. Привыкли спрашивать там условно по человечке, тут же получать более-менее релевантный ответ. Другое дело, релевантный ответ или нет дает. Тот же Google и Яндекс, но Google так вообще откровенно заявил то, что у него приоритетно маркетинговые выдачи, Да, и вот там достоверность знаний, которые мы получаем в первых десяти, это большой вопрос, но э, бог с ним. Но люди ожидают сейчас от институтов памяти, я имею в виду, библиотек, архивов и так далее реальный интеллектуальный анализ, релевантную выдачу. А кто из вас был последний раз в библиотеке и по каталогу пытался ходить? Ну, уже трое получилось? Как бы найти то, что хотелось. А если у меня сложный запрос научный, да, какой-то связанный, я, например, хочу э, спросить напрямую каталог, не, э, там, кто был основателем того-то. Да? Никогда мы не получим ответ в каталоге, если мы не будем знать э, его, его точно. И это принципиальный момент, а люди уже это ожидают. Потому что когда мы рассказываем в цифре, и у вас во многом э, ожидание то, что... Все слышат, о, искусственный интеллект, анализ данных, все развивается, и поэтому кино показывает о том, что ты спрашиваешь машину, тот же железный человек его спросил, он там тут же ответил, проанализировал, все отдал, да, а этого нет на самом деле. То есть технологические технологии есть, которые для этого нужны, а данных которые мы могли бы переработать, по-настоящему еще нет. Разметка для искусственного интеллекта не ведется нигде сейчас. Ну, в мире есть такие прецеденты. Вот только что мои коллеги, поскольку библиотека Пушкинского подчиняется мне с точки зрения развития, только что между, международного форума, там тоже на такой же вот начался разговор о том, что гигантские базы данных международные, библиотечные, там и тоже библиотеки Конгресса США и все остальное, вот по этому стандарту старому, не приспособлены для поиска интеллектуальных систем современных. То ли системы достаточно интеллектуальные, то ли метрики там очень сложно. Да, я сейчас покажу эти графики, есть. Но вот эти все вещи люди даже не спрашивают. А на самом деле их в российских музеях почти нет нормально развитого мультимедиа, нормально развитых CRM-систем, то что-то там в самом последнем магазине сегодня сетевом есть в плане ЦРМ, -а, У единицы из российских музеев есть CRM, который хоть как-то работает, да? И это тоже реальность нашего дня, и поэтому, когда нас пытаются там, в индустрию 4.0 перекинуть, мы где-то в районе 2. А когда ты пытаешься перейти, как бы, перепрыгнуть пропасть между второй и третьей, ну, в смысле, из, из второй в четвертую, не имея третьей, это как бы сложно. И люди не ожидают. Поэтому сейчас у нас, вот, особенно с э молодыми сотрудниками, которые приходят уже, поработав в ритейле, поработав где-то э, в крупных компаниях, у, у них просто непонимание, как так, когда в сфере вот тех вещей, которые они привыкли каждый день работать, их просто не существует. И в этом плане то, чем я занимаюсь, когда заходил как продюсер из коммерции, ну, условный продюсер медиа и IT-проектов в э, музей, э, первый мой, э, скажем так, Ужас был в том, что э, от человека, который проектировал какие-то вещи содержательно, я начал заниматься построением нормальной сети, наладкой поставки картриджей, как бы, обеспечением компьютеров и так далее. И многие еще этот путь не прошли. Это тоже реальность. Поэтому, с одной стороны, есть вот такие там, интересные вещи, есть, с другой стороны, огромный объем операционки, который вот там какой-то какой количество слайдов назад был. Но и при этом... Ключевая наша задача, которую я сейчас вижу, сохранять традиционные а, вот, функции по сохранению наследия, его изучению и реставрации и популяризации. Мне кажется, ключевой ответственностью на сегодняшний день любого института памяти является максимальная открытость и доступ к его а, данным, которые он накапливает. Причем в таком формате, чтобы это было реально машиночитаемо и в итоге давало возможность интеллектуального анализа данных и какой-то релевантной выдачи для всех. Но и вот э, ис, исходя из того, э, всего, что я перед этим рассказал, э, мы сформировали для себя вот восемь э, таких главных разделов э, э, стратегии цифрового развития Пушкинского. Сейчас я прям галопом по Европам по ним пролечу. Э, разработка концепции. Э, давайте так прочитали, мы дальше по ним пройдем. Есть вопросы по как бы, терминологии, которая используется? Для продвинутых ребят, я думаю, это вряд ли какие то новости а с музейщиками надо сложно кое-какие слова непонятны но первая задача это собственно как-то э, наладить обмен между показателями smart city современными существующими международными стандартами обмена данных и музеем вообще хотя бы сопоставить то что у нас есть то что там есть и начать хоть какой-то обмен да и в этом плане одна из ключевых задач этого года которую я вижу ну там, она плана протекает уже по моим ощущениям, следующий, это разработать э, единый набор как бы, показателей для э, изучения, в какой точке мы находимся в плане зрелости то, э, использования той или иной технологии. А, и здесь ничего невозможно, если не будет нормальная IT-инфраструктура, но здесь я вас грузить не буду. И вот такое количество там всяких сейчас IT-специалистов, это профстандарты, которые существуют, но тех людей, которых мне прям реально не хватает, и у себя, и... Кошмарно не хватает в отрасли, и слава богу такой стандарт появился. Это просто стандарт цифровой куратор. Большому счету не будет никакого изменения в стране а, с точки зрения развития цифровой экономики, если в каждой организации, в каждой там, школе, в каждом а, буквально ну, в любом учреждении не появится человек, который сумеет переводить с одного птичьего а, там, научного языка или профессионального на другой птичий, айтишный. шный этот человек специальный, который умеет погрузиться в а, конкретную локальную отрасль. Да, и, пере, и, и придумать, как использовать современные цифровые инструменты для того, чтобы это получилось. Ну, когда люди читают функции цифрового куратора, многие себя узнают, особенно младшие стажеры, там, а, которые идут на бизнес-информатику, айтишники а, разных направлений, да и большая часть из нас, потому что пользуются нормальными компьютерами, такими кураторами выступают там, для... Своя, для своих, не знаю, родителей, старших поколений и так далее. И на самом деле этих людей очень не хватает. И вот одна из ключевых задач, которую я вижу с точки зрения образования, сейчас подготовки массово цифровых кураторов для музейной отрасли, иначе мы реально не, не сдвинемся. Но бог с ним. Внутренняя среда корпоративная. Сегодня у нас, это про Пушкинский, у многих нету, или там вы, вы, выпавшие звенья из этой цепочки. Корпоративная почта понятна, корпоративный портал, ну, как без него, хотя большая часть музеев без него, финансово-хозяйственная деятельность, но вот ключевые вещи, это система специфические, система учета фондов, система библиотечная, билетная, очень специальная штука, и задача обеспечить ко всему этому доступ. Что у нас сейчас внутри? Вот это наша схема билетной системы. Тут много всего, разные блоки, всякие веб-продажи, тут же передача в налоговую. Сейчас мы замкнули в Пушкинском контур, когда вы покупаете электронный билет, то вы можете его не печатать, а с тем штрих кодом который есть на смартфоне, прийти, у вас на своем же смартфоне контролеры его сосканируют, и все как бы замкнется, цепь не нужна никакая бумага. Но таких примеров у нас три, по-моему, в стране. И задача, чтобы к этому все шло. А дальше там вообще на Face Recognition срабатывал. Но для этого вся эта огромная система должна как-то э, как работать. И она специфическая, она не встречается в других отраслях. На что у театров попроще. Вот есть как бы, набор стульев. Стул продал, окей. Да? Здесь как бы, ситуация немного другая. Сейчас у нас одновременно в продаже находится больше 100 различных условных продуктов ну, типов услуг, это разного рода билеты, кружки, абонементы, программы друзей музея и концерты, да, и вот такая история. Значит, это средств нашего корпоративного портала, обычно новости, но вот здесь как раз доступ во все наши информационные э, системы, учетно-фондовую, библиотеку, как вы видите, и так далее. Выглядят они, ну, примерно вот так. То есть каждый сотрудник может э, посмотреть и найти информацию о, все, э, о фондах. Также выглядит вот э, библиотека. Выглядит корявенько, конечно, вы бы сделали красиво, но пока так. Главное, фу, функционирует. В, визуальной частью будем заниматься, когда сделаем ресурсный центр э, для доступа это публичный. Появится он через пару лет. Ну и что такое карточка описания музейного предмета? Это где-то там 500 полей. Видите, это одна закладочка вот из всех этих для описания одного предметы И в этом плане база данных очень специфические ну то есть скажем так ни один профайл на человека ни один профайл там как бы банковский не содержит такого объема информации тем более постоянно меняющийся и десятки тысяч справочников когда-то первая система э, госкаталога сломалась на том что попытались сделать справочники всего и от мезозоя до исторической географии там а дальше начинает смотреть какая история вот произведение там сделано в семнадцатом веке на такой-то территории э, там нидерландов а была ли такая страна не было ли такой стране а как она поменялась там через 10 лет и особенно когда ты сможешь центральную европу или какую нибудь там, германию вообще все сложно и вот эта история еще связанная со справочником исторической географии это вообще отдельная очень сложная тема. Ну как бы ситуация там, когда сейчас какое-то какое место меняет там свое политическое подчинение, и то как бы проходят годы, прежде чем что-то происходит в нашей геосистеме. Теперь представьте это на весь масштаб там в глубине тысячелетия. И в этом плане с этими справочниками чудовищно сложная. Работать требуются специальные редакторы, которые ими управляют, и со научники, научные сотрудники, которые это заполняют, тоже должны, быть здоров, ориентироваться во всем пространстве этих э, периодов. Но давайте глубже здесь погружаться не будем, посмотрим про посетителей. Вот такой проект мы делали пару лет назад, про анализ посетителя. Вы можете вот этот сайт загрузить, там все про это прочитать, глянуть. Ну, логично хочется знать, как посетитель ходит у нас, что ему нравится что не нравится это срез недельный вот то что запустилось, за да? это по, по дню идет история э -э мы проанализировали так неделю со 150 камер видеонаблюдения главного здания два этажа на самом деле на сайте он интерактив дальше посмотрели что в что нет вот на такой тепловой карте по большому счету здесь можно сделать большое количество выводов и а, связанных просто с управлением потоком но и с точки зрения скажем так Люди стоят около этой вещи, потому что она в центре зала, или потому что она действительно людям интересна. А почему не доходит там до крайних залов второго этажа? Мы что-то не так сделали в плане расстановки, или просто не так поработали с навигацией? В общем, множество вопросов возникает, когда мы пытаемся анализировать потоки. И по большому счету сейчас эту штуку мы показываем как референсы любого интегратора, задавая ему вопрос, как бы, сможешь так онлайн делать, чтобы любую выставку мы реально проанализировали с точки зрения взаимодействие потому что это мы долго считали. И вот ближайшая задача наша это а, научиться работать с видеоаналитикой осмысленно и а, забрать ее от, скажем так, только безопасника. знаешь как сейчас, видеокамера только у безопасника Большому счету она должна быть у маркетолога, она должна быть у а, клиентского отдела, она должна быть у тех, кто принимает решения по там взаимодействию, она должна быть у, у спонсорского отдела, который должен среагировать на патроны которые идет. И здесь есть множество вот, возможностей, которые это система дает. И сейчас вот как бы проектируя Пушкинский, мы а, будущее планируем, чтобы это все заработало. Но вот я пропущу всякие эксперименты, пока мы придумали себя вот такую схему в виде аналитики а, именно расп распознались а, архивы внутри, но а, анализировать лица конкретных а, людей и складывать там цифровые сигнатуры, цифровые слепки будем куда-то наружу и там анализировать слишком много ресурсов требуется. И пока очень дорого. То есть вот если распознание единичного лица это не вызывает проблемы то когда мы хотим проанализировать миллион триста в течение года это прям вызывает большие проблемы потому что как хочется считать рынок ну в смысле интеграторов они хотят считать за каждое лицо а мне так не надо я им говорю нет я у меня полторы тысячи а, клиентов в, в программе друзья музеев в системе crm да и мне вот их можно проанализировать персонально а вот всех остальных мне надо проанализировать не персонально. То есть просто понять, что, например, э, там, мужчины 40 лет приходили в Пушкинский там, в среднем три раза в год. Окей, значит, я буду знать свое ядро аудитории. Почему это э, как бы важно и, и интересно? Потому что только поняв реальное ядро аудитории, ре реально сколько новых людей приходит, мы реально с вами сможем понять, э, сколько же. Человек, человек реально интересуется культурой. Дальше это хорошо бы обменяться с Третьяковской галереей с тем же историческим музеем, со всеми Москвы, в пределе со всеми культурными институциями Москвы, не, не используя персональные данные, а используя только из слепки. И вот тогда мы с вами поймем реальное ядро культурной аудитории. Потому что это будут супер разные ответы. То, что сейчас говорят, там 20 миллионов москвич, москвичей, посетило э, столичные музеи. Внимание, вопрос. Это на самом деле 100 тысяч перешло по 10 раз в каждый? Да? Вот этих людей. Или это было полмиллиона, которые пришли по 5 раз? Просто все это будет сильно влиять на ту культурную политику, продвижение и то, как мы будем двигаться, потому что каждый из этих ответов будет нести совершенно разные вещи. И реально мы сейчас про это ничего не знаем. Ну, так вот, какие-то социологические опросы происходят, но по большому счету нормальный ответ о вовлеченности э, людей и аудитории появится только после полноценного э, вот такого анализа. И как бы на СБ там метро это запустило, но... Но не выдает. И я считаю то, что, конечно, вот такой э, э, социально-культурный анализ, он институциям сейчас нашим нужен, потому что очень хорошо, когда министр культуры отчитывается о том, что из 143 миллионов населения 130 миллионов посетило музеи, ну, е-мое, мы культурная страна, дальше ехать некуда. Просто невероятно, да, то есть практически каждый, каждый практически сходил. Дальше мы с вами знаем там, обратную ситуацию, потому что начинаешь спрашивать, да народ как-то так интересуется, и может быть реально по опросам 7-8% в музей заходит, говорят, что заходят, да? потому что может быть и модно. А сколько реально хоть никто не знает. И это очень разные будут ну, как бы вопросы по формированию этой политики. Ну и дальше, собственно, ситуация формирования вообще, конечно, общего профиля, и мы тоже в эту сторону думаем, как и все организация, я думаю, как и у вас эта ситуация, это 360 профиль вашего клиента или посетителя. Что мы знаем? Мы даем вам бесплатный Wi-Fi, но просим номер, значит, уже можем как-то с этим поработать. Там есть база данных клиентов, билеты, веб-сайт, регистрация на события, социальные сети, аудиотуры, про которые я сейчас поговорю, и видеоаналитика. Если я это все сложу, я буду довольно много знать о вас. И, но для этого нужно некоторое пространство данных, куда мы это сложим, потому что если все интегрировать между собой вещи, ничего не получится. И для этого создаются вот такие, скажем так, наборы данных, озера данных, и после этого на них уже навешиваются системы бизнес-интеллижент, бизнес-аналитики, которые нам дают какие-то управленческие отчеты, общие, агрегирующие из всего. Но кто-то... Я надеюсь, какие-то лекции у вас были по этой истории, или вы интересуетесь. И э, вот э, это типовая ситуация на сегодняшний день. Все, все крупные компании сейчас занимаются ровно этим, да? кто-то там берет данные у Google и так далее, там МТС, банки, всех вот эти так или иначе модели присутствуют, и их экосистема э, очень зависит от того, какое озеро данных и дальше шины вот этих данных они строят. Мы тоже думаем про это. Дальше есть. Еще внутренние вещи, я думаю, что у вас это тоже есть, но вы про это не знаете, или знает автор, это кадровая аналитика. Значит, как это было сделано? Очень глубокий а, анализ, много опросов, и дальше мы изучаем социальный а, климат и культуру коммуникации в коллективе. Это тоже все цифры, это невозможно сделать уже без а, элементов искусственного интеллекта, когда, например, каждый человек прошел там около 200 вопросов, Вопросы были про, про него, про его ощущения внутри коллектива и про его взаимодействие с другими э, коллегами. В результате получается вот такая диаграмма, индекс так называемой эры, в нем мы видим, кто сколько там присутствует, нравится э, Нравится по, по, по каждому индусу, какие проблемы существуют в коллективе. Огромное количество параметров. Вот сейчас спускается к оценке распределения, скажем так, сотрудников, которые там эффективны, которые всем довольны, кто полностью там хорошо работает, кто не готов к этому, появляются так называемые звезды. И эта кадровая аналитика во многом позволяет понять: не, не, не только кого уволить, да? Это как бы вопрос там, если человек не готов меняться. А вопрос, что надо в своей организации изменить для того, чтобы вот эти проблемы как-то купировать или убрать, и в этом плане это очень точные а, замеры и а, действительно помогает принять довольно много управленческих решений поначалу вроде бы неочевидных. Вот видите облако обла обла слов, которые мы получали на разные вопросы, они получаются как раз из набора открытых ответов, в принципе, вот по моей части вот такие проблемы. Хотим и долб Photoshop, но покупаем не всем. Следующий блок это, конечно, проектирование в 3D и бим-проектирование. Бим это Building Information Model, то есть как раз тот самый цифровой двойник здания полноценный, который нужен для современных реставрационных и строительных проектов. А, но ну, у нас есть вот такой проект. This story began way back in 2009, when there was a digitization of the State Museum of Fine Arts. Then, as an experimental project, an interactive three-dimensional model of the Italian Courtyard was created, which became one of the first three-dimensional digital models of the museum of that time. In 2014, a project was launched to create a museum district of the Pushkin Museum. The project is difficult and complex, and in 2016, a special three-dimensional interactive application was developed to support the process of joint design of the museum, architects, builders, and other stakeholders. This same tool was very useful for curators in planning their future Ну, в общем, задача понятна. Задача э, проектирования квартала, потому что хорошо бы сделать это все в цифре до того, как мы потратили кучу денег на пробы. Э, вторая задача – это проектировать в том числе виртуальные выставки и, конечно, обучение э, персонала и, со, и э, сотрудников. И я надеюсь, то, что в ближайшее время мы закончим эту платформу. Сейчас мы ее вынесли в облако, и вчера были там публикации по поводу нашего сотрудничества e.com Microsoft. В общем, вынесли в Azure. И сделаем из этой облачную платформу, которую предоставим для вузов, ну, которые занимаются как раз э, обучением музеологов, выставочников, кураторов, а также всех сервисных э, отделов. И попробуем вот, как бы, на этой платформе уже в режиме э, визуального проектирования, также она в, в VR работает, что-то поделать. Посмотрим, как это будет в многопольском режиме. А, Но ну, это вот планы ближайшего будущего, потому что можно делать же и а, все вещи, связанные с расстановкой света, с установкой камер там и так далее. Ну и следующий шаг, я надеюсь, то, что выложить это в а, пространство, в том числе игровое, зацепить за, за, те 100 миллионов людей, которые уже а, в этом пространстве есть. По-другому их тяжело вы, вытянуть, но ну, почему бы нет. Но для этого надо, конечно, очень креативно подойти к геймификации этого пространства. И вот здесь пока сложно. У нас нет внутри компетенции для того, чтобы с этим так поработать. А, так, в эту сторону пошли. Ну, вот это сейчас наш roadmap, скажем так, по этому продукту. Мы делаем уже третью версию и продолжаем двигаться. Вот здесь вот тысячи там букв, конечно, вы понимаете, да, вот эти все стики. Ну, я думаю, тоже работать с чем-то подобным. Все, ну, примерно так же. А, это экосистема нашего портала, центральный портал, опирается на депозитарии музейных коллекций, а, корпоративный сайт, библиотека, аутсорсовый онлайн-магазин и десятки сайтов сопровождающих. Если вы всю экосистему Пушкинского посетите, там сайт Саталита, то, я думаю, много интересного для себя найдете. Но главный для нас вопрос, когда мы создаем цифровое пространство, это вот эта ситуация. Ну, то есть это еще экскурсия. Uh, ну, и в принципе, в целом мы тоже так выглядим. В музеях вот так вот, через призму гаджета. И хорошо бы, чтобы этот гаджет отдавал что-то осмысленное. Поэтому задачей вот, uh, следующего развития является, конечно, uh, онлайн-площадки, такие как Easy Travel. Егор Якулев у вас был, я думаю, вы послушали, как это работает, кто не слышал, то это платформа для создания аудиогидов. Сейчас Пушкинский каждому Мероприятие делает бесплатный аудиогид. Но что для нас это, что такое современный аудиогид? На самом деле это очень, это медиа медиагид а, в нем есть и видео, и дополнительные картинки, и материалы, может быть, на нескольких языках, и дальше мы проводим в принципе довольно глубокий анализ что понравилось что не понравилось до какой дорожки слушали а, с какого места внутри музея а, после посещения выставки дальше тоже можно а, а, как бы продумать посчитать и а, понравился этот куратор не понравился там голос и так далее и а, все это дает тоже данные когда вот там говорится о, о профиле посетителя и интересе но из следующий проект это проект эм, артефакт это проект созданный Министерством культуры как платформа. Это возможность вполне доп реальности, когда мы наводя экран смартфона. Кто пользовался, кстати? Понятно. В общем, Милс, прошу, артефакт наводите на произведение и получаете... Ну, как бы для некоторых произведений у нас сделаны инфракрасные снимки, сделаны снимки до реставрации, например. И вот такие так, точки интереса. Это мы там на публичном открытии. Ну, вот такие вещи можно делать. Кто-то, может быть, в Метрополисе проходил мимо нашего стенда. Иг Игровые механики, когда мы можем под только части картины а, распознать, что это было, наложить на какое-то пространство. В принципе, можно создавать виртуальные выставки сейчас. А, но следующий сценарий... Это вообще изменение логики и э, выпуска книг, э, книг изданий, когда они становятся многомерными. И вот ситуация, та же самая э, экскурсия, которую мы создали для, с доп. для выставки Рембрандта, она применена просто к каталогу Рембрандта, который был выпущен. Вот Я вечерком дома сканирую, и вот вы можете посмотреть оборотную сторону, например, этой вещи, если мы печатали, посмотреть какие-то инфракрасные снимки, точки интереса, мало того. Она может работать на, если вы заложили этот контент, на любом языке. То есть любой альбом, в том числе черно-белый, может стать источником вот такой доп. информации, причем самой актуальный на сегодняшний день. Ну, условно, магнитик с, мага, э, с, для холодильника может стать окном во, во, во весь объем информации, который э, есть. Но почему это так важно? Потому что, когда мы говорим про смену сейчас поколений мобильных устройств, следующим тактом будет являться, конечно, переход к очкам до реальности. Большая часть корпораций их сейчас разрабатывает, они пока не очень удобны, но это следующий шаг в любом случае. Почему так много еще появилось трекеров? да? по большому счету, смотрите, есть у меня очки, в которых есть камера, и на чем сломался угол глаз манипулировать сложно управлять нечем слишком как бы тяжело распознавать слишком много вычислений нужно но если я здесь взял точный трекер вот это расстояние посчитал как бы легко то и голосовые ассистенты у нас досозрели, созрели да? до затычки -то теперь уже удобные считывают хорошо голосовое управление включается и с точным трекером я уже могу руками очень точно объектами цифровыми управлять большому счету смартфон становится не нужен да вот эта мечта о том что освободить вторую руку она начинает осуществляться Тебе сюда отдается, дополнительная информация, если что, может показаться в очки, и э, достаточно точный трекер позволяет как бы, позиционировать в пространстве, все вычисления можно закинуть теперь в часы. И э, ожидание вот этого смены поколений устройств, оно буквально там, в 2-3 года. Сейчас уже огромное количество этих очков используется в промышленности. И, например, Epson, это э, выпущенные для ритейла, но они уже 3 года используются на предприятиях. А, например той же нефтянки, когда а, коллеги там из Германии просто прям рукой показывают, а, скажем так, инженеру на месте, что сломалось, куда, что сделать, инструкция выпадает нативно. Сибур это активно используют, например, а, для того, чтобы просто считывать пространство, ну как в железном человеке есть. Также инструкция, там что там внутри, как починить, куда там сделать, это реально работает. И а, когда это выйдет в ритейл… А, о как интересно. Куда я попал-то? Когда это выйдет в ритейл, это станет следующим прорывом. В принципе, часть магазинов уже к этому готовится. То есть вы заходите условно в магазин, там все белое, одеваете очки условно там с какими-то куркадами и он говорит о ваш кефир который вам вот прям конкретно подходит по составу вот он прям подсвечивается все пока что есть даже такие ролики но это действительно ближайшее будущее и мы попробовали и загнали это приложение предложениеие которое я вам до этого показал в такие очки ске вместе с компанией и прошлись по выставке но ну, эффект как это бомбический ты идешь, он реально распознает то, что перед тобой, выдает какие-то точки интереса, запускает аудиогид автоматически. Но пока сама железка не очень удобная. Поэтому решили пока их не покупать, подождать следующей версии, чтобы так все было нативно. Ну вот проводок нас так чуть-чуть раздражает. Но сейчас до беспроводных состояний совсем дойдем, и я думаю, они пойдут в рынок радостно. Но это все требует создания экосистем, потому что следующий шаг за этим, это, конечно, разговор с… Э, а когда Егор был? Про Яндекс он, наверное, рассказывал. В общем, все то же самое, что там заложено, поскольку это платформы. Э, мы вместе с Яндексом, Егором Яковлевым, с Z-Travel запилили в ядро Алисы. Большому счету, что она бы обычно сделала? Перекинула вас на ссылки, э, ну, там, из Википедии, не знаю, а сейчас она перекинула вас на аудиогид Пушкинского, то есть предоставила достоверную информацию от первоначального источника, а не сработала на какой-то там релевантной э, выдаче. И вот этот вопрос со со создания этого э, пространства, в котором бы человек мог ориентироваться, это тоже очень-очень важно. Это как бы, ближайший шаг, потому что как она сейчас происходит? Взял смартфон, сказал, ну то есть как бы, нет проблем сказать там, окей, Google, приведи меня к Эрмитажу. Вопросов нет. Так проехать сюда на этот трамвай сесть или там вызвать тебе такси, это он сделать. Как только ты зашел в файе, сказал, окей, покажи мне там, не знаю, блудного сына и все, и привет. Он не может не сориентироваться, не простроить маршрут, ни, ничего не получится. Максимум правородного сына выдастся какая-то а, информация с Википедии. Понимаете, к чему я? И вот эта неоднородность среды, когда мы говорим про Smart City, она и создает некоторые лишние барьеры для людей, которые к, к этому привыкли. Особенно если человек привык уже с помощью навигационных систем везде так общаться, как бы, получать информацию, а тут она не может ему отдать, то мы превращаемся в такое черное пространство, как бы, непонятно, не очень удобно. И, в общем, эту нишу надо... Закрывать. Сейчас пытаемся прорабатывать и Google Assistant, и я Янна Снау, как раз на вк как он ездил с ребятами, пробовал. Много чего можно сделать, но уперлись, ну вот, Telegram бот почивший. Почему сложно? Потому что с голосовым распознанием-то уже все окей, но дальше все начинается как обычно. Надо простроить этой штуки все абсолютно э, знания о том, в какую базу данных конкретно она должна обратиться простроить все э, связи о том, что это такое, как оно работает и так далее. Машинного зрения сейчас тотально не хватает на распознание рукописных каких-то э, вещей или просто не хватает вычислительных ресурсов, особенно если это много языков. Ну и когда мы начинаем строить связи, получаются вот такие картинки, я вам сказал, где-то там 2000 полей, где-то 500 полей, для того, чтобы все это релевантно выдавалось, надо поставить им приоритеты и так далее, и специалистов. Которые понимают в цифре и понимают в этом предметной области почти нет. А это все базы данных мира, как бы, которые накоплены за последние там, 150 лет. Я имею в виду библиотечные, они же хорошо там, стандартизированы уже как лет 150. Да? Но при этом они вот сюда вот так вот не перекладываются. Это основное препятствие на сегодняшний день. Голосовая штука работает. Скрипты, и языки, которые помогли бы это делать, работают. Но в основном на английском, конечно, потому что это тоже вопрос как бы локальных языков. И следующий вопрос – это, конечно, построить эти матрицы. И вот эта разметка, про которую мы говорили, она супер отличается от той, которая традиционно принята в английских писаниях и так далее. И это ключевая проблема сейчас в выработке подходов к этому. Но мы все больше надеемся на то, что, скажем так, нам это руками уже не придется делать. Я надеюсь, что мы так-то это пропустим. Дождемся более умного, искусственного интеллекта, который эту разметку сделает сам. Но пока предпосылок настоящих нет. Как бы, как бы нейросеть, когда кидаешь на это, она обучается глупостям. Но вот эта идея, которая в, массы, в массе сейчас э, народ существует о том, что типа нейросеть кинул на что-то, и она глубоко обучилась, ничего не работает на самом деле. Так, и это как бы э, про это все знают. Но, наверное, заработает. Может быть, нам квантовый компьютер поможет, еще что-то такое. Но вот я его даже не знаю. То ли заниматься стандартизацией, то ли 10 лет подождать, и дальше оно само разберет. Вот это, как бы, это тоже такой дискуссии у нас э, ведется в музее. музейном музеем это вечность, условно, но как бы, не сейчас, так чуть попозже мы это запустим. Стоит ли сейчас там, копию ломать? Да? Созреет, значит запустится. Это тоже вопрос, кстати, серьезный. Ну, про такие вещи, я надеюсь, вы видели, наши виртуальные всякие туры, то, что можно все посетить посмотреть. И мы приняли для себя концепцию сохранения, в том числе, выставочных проектов, потому что такое выставка для музея. Во многом это главный его интеллектуальный продукт, ну и визуальный, и который существует там максимум 3-4 месяца. И вот вы, вы, вы видите выставку Цайгацана, можете ее посетить, прогуляться по ней с достаточно приличным качеством. Для нас это и архивный материал, потому что это, эти выставки совершенно не осталось, ничего от нее, кроме вот этих, например, фотографий. И в то же время, если мы погружаемся в VR и с развитием технологий VR, соответственно, это позволит ну, как бы будущим исследователям, тем, кто хочет посетить, с ней работать. Сегодня мы каждую выставку стараемся так цифровать. И, в общем, зайдите на Пушкинский, если захочется, и можете прогуляться по нему. Там есть выставки и 2013 -го года, и 2014 года, которые мы пересобрали. В свое время сняли их хорошо и не могли несколько лет собрать. Вот сейчас нам позволили возможности цифры собрать, например, выставки 2013 -го года. Да, вы можете прогуляться по ней, посмотреть, как это было, вызвать каждый экспонат и поработать. И в этот момент я хочу вам коротко рассказать о принципе. И одной из главных тем, которая нас волнует как профессионалов, это сохранение а, уже цифрового культурного наследия. Потому что по большому счету... Uh, Она делится на три больших блока. Это все, что мы создаем в результате оцифровки реального мира. И туда входит и нематериальное. Ну, я не знаю, песни, пляски, традиции, записи. Это тоже все под оцифровки просто другое, чем предметы вот такие. Да? Но это тоже методология. Uh, но самое главное, у нас есть большая боль и проблемы, потому что реально мы потеряли кусок исторического времени где-то лет в 20 только сейчас задумались о том чтобы сохранять в том числе личные архивы переписки сайты а, потому что но ну, кто нибудь сохранял свою почту десятого года кто в этот момент работал полностью все архивы сохранены а найдете в них что-нибудь или там вот я свои 2003 -го года а, например там какие-то там выпускные это нахожу а вот документы заметки уже нет а, же с трудом тысячи сервисов блогов которые умерли десятки тысяч энциклопедий сделанных под 98 windows на сидеромах. есть у кого куда сидером воткнуть сколько человек обладает сидером сейчас а теперь представьте что мы знаем как бы об истории 20 детаста почему мы его знаем потому что есть письменные текстовые источники в основном мы знаем про ключевых авторов эпохи за счет тех архивов которые сдали их наследники ну так есть честно переписки и так далее. этого ничего нет последние 30 лет в основном и это печаль потому что пока люди не задумываются об этом это ну, как бы будет реальный Правильно. другое дело Facebook все пишет на одноразовые записи диски и как бы видимо что-то собирается с этим сделать лет через сто но э, диски поставил там компания panasonic который отпраздновала 101 год в этом году так что в принципе шансы есть. Но по большому счету у нас, как говорит ЮНЕСКО сейчас, программа информации для всех, появился синдром так называемой цифровой амнезии. То есть момент, как момент бы, массового устранения компьютеров огромный пласт информации а в нашей эпохе ушел. И условно, чем будут заниматься исследователи, через 50 лет изучая нашу реальную социальную жизнь, большой вопрос. Один из самых жестких примеров – это анализ социальной, социальной напряженности и коммуникации, например, по чеченским войнам первое щас кое-ну все более понятно во вторую ничего не почти непонятно почему сотовые телефоны эсэмэски убили письмо ну во многом письма ну, вот как бы традиционные которые были и так ну, теперь исполнилось это на обычную жизнь и поймете эту ситуацию а, все что вы хотите про это почитать знать вот есть по этой ссылке здесь ключевые международные книги, посвященные а, разработке металлогии цифрового культурного наследия, они а, представлены. И сейчас вот мы все больше подходим к тому, что переходим от понятия оцифровки культурного наследия к созданию цифровых двойников. И чем это принципиально отличается? Тем, что цифровой двойник, по большому счету, должен сохранить абсолютно все параметры. А, потому что одно дело – картину цифровать, а другое дело – понятие – химический состав, физический какие-то элементы изменения ее во времени, а если это объемный объект, так еще и как оно работает, то, что касается научно-технической истории и так далее. И в этом плане вот сейчас методология как раз цифровых двойников для культуры, знаю, потому что у нас обратное упражнение с промышленностью. Просто мы пришли к этой технологии, им так понятнее, когда мы с бизнесом говорим, я им говорил о а цифровке, там цифровой образ произведения, они смотрят на меня вообще просто в глаза, наверное, говорю, ну как цифровой двойник промышленности. Он говорит, о, теперь понял. Вот э, цифровой двойник в нашем случае – это обратное упражнение. Если там из цифры создать реальный объект, то у нас из реального объекта создать полную аутентичную цифру, которую в том числе можно было бы изучать. И статистика наших э, всяких э, оцифровок. И вот пример вам. Что такое современная оцифровка одного объекта, да, из которого мы уже начинаем говорить, что можно создавать цифровой двойник? Это съемка в прямых лучах. Это съемка в косых лучах ну, высокоточной, это все гигапиксельные съемки. Это инфракрасный, инфракрасный снимается причем с разными уровнями а, там, через нанометры. А, оступы. Это ультрафиолетовый, причем ультрафиолетовым можно светить несколько. А этот вот сейчас появится, да, там в цикле, по-моему. А, здесь кино играло, да? Нет. Окей. Вот она пошла. Сейчас появится цифровая реставрация этого произведения. потому что восстановить его полностью не удалось, но вот это то, как представляют его наши художники-реставраторы. И все это в совокупности дает э, полный э, образ произведения. Следующий шаг, это вот, например, на клинописных табличках было. Э, я ролик пропущу. Четыре лет они нормально пролежали в э, песках. Мы их вынули, словно человечество, сто лет назад. И они начали разрушаться. Глиняная табличка, и... Тяжело, надо консервировать, прятать от всех, а хотелось бы доступ, в том числе научный. И мы цифровали его с таким качеством. 1700 табличек, 16 световых сторон, с каждой стороны, в общем, получили какое-то колоссальное количество э, файлов. Сейчас пытаемся понять, какую же нейросетку на них натравить, чтобы, первое, она научилась читать эту штуку. Сейчас это пока руками делается. И, второе, наши научные сотрудники, наконец-то, могут в научный доступ предоставить. Так-то каждый не приедет, не посмотрит, Понимаете? И э, вот этот обмен реально подлинными фактами — сложный вопрос, и науку это останавливает сейчас. Хотя, по большому счету, сделает цифровой двойник этих вещей, и можно совершенно научные открытия делать, э, ну, как бы, которые были непредставимы еще какое-то время назад. Потому что как выглядела научная работа, там, выглядела 30 лет назад, я имею в виду культурологически, и выглядит до сих пор сейчас. 90% времени люди тратят на поиск информации. То есть, условно, человек занимается 40 лет научным изучением чего-то, и э, там 35 э, из них он просто пытается найти то, что ему надо в плане информации. По большому счету, на сегодняшний день технологически все созрело для того, кроме самого контента. Тоже спросить просто, а вот, вот эти э, вещи там есть или нет, а у кого еще в мире это встречается? Понимаете, логично. А не объездить каждый музей, в каждый региональный, не зайти, да спросить. Вот пока человечество к этому еще не подошло, да, к полному знанию о себе еще а, не подошло. Но а, по большому счету я считаю, то, что это правильно в плане доступа к наследию, к изучению, но контент должен быть максимально качественный. И здесь как бы, без цифрового двойника для изучения не, не получится. Ну, чтобы это да. действительно осуществить, потому что крошечная картинка смартфона ничего общего с оцифровкой не имеет, как вы понимаете. Ну, и вот один из примеров э, таких международных целей является проект э, Виктория Альберт Риач, в котором мы также участвовали. Там как раз вот В этот момент я технический комитет по миру, когда мы собирали, я понял вот про то, что я им рассказывал про IT-специалистов в мире реально с большими деньгами люди по всему миру решили собрали настолько 12 человек и эти директоров из музеев удалось найти только в россии и в китае всех остальные были из университетов и из международных фондов ну, которые занимаются этим направлением это действительно а, нас конечно ну как бы, какой-то мере меня потрясло Потрясла эта ситуация и а, в то же время дала очень много информации если вы хотите понять про в россии массовую цифровку посмотрите на сайт госкаталога и большая часть этой информации доступна в открытых данных другое дело то что для меня во многом это цифровой мусор который мы производим потому что из как бы из-за того что это надо сделать очень быстро Музей начинают это щелкать, да, все, вплоть до смартфона. И мало того, чтобы можно было бы подсветить, и пускай, ну, хорошо, там, на хороший смартфон сейчас можно снять более прилично, так это еще делается коряво, косо, под трапецией, там, без света и черти как. И вот здесь я уже простить не могу, потому что одно дело, как бы у вас оборудования нет, хай каких-нибудь, там, не знаю, Face One 100-мегапиксельных камер, а другое дело, у вас руки кривые. И это как бы, одно-другое не, не, как бы, не совсем связано. Ну и, конечно, следующий блок – это вообще со, уже цифровые произведения искусства. Причем что, вот, как вы считаете, здесь является предметом сохранения в этом цифровом произведении искусства? Ладно, как работало? Вы были на этой выставке, нет? Это дом впечатлений. Здесь стоял ну, вот такой же экран примерно, огромный манипулятор «Шар». Этот шар позволял вам проходить сквозь это пространство. На самом деле каждая из этих меток ⁇ это одна из фотографий социальных сетей, которая была сделана либо по геометке, либо по распознанию образа какого-то пространства. И тем самым строились города, ну, как бы туристические города, главные туристические места, благодаря плотности. Вот чем плотнее, тем больше фоток было сделано в эту сторону. Понятно. и такое цифровое произведение по плотности, которое создает... Что является предметом сохранения? алгоритмы, база данных и э, чертежи вот этого самого манипулятора. Потому что произведением, когда это создаешь, является все. Является и э, размер этого экрана, и качество цветопередачи этого экрана, и расстояние, на котором вы стоите от него, и цвет покраски стен, и высота потолка. То есть если эти все условия не соблюдены, это не будет произведение, потому что не будет производить необходимого должного впечатления. Это как ну, с картиной. Да? Если вы э, что-то нарисовали, то вы как автор считаете, что люди должны смотреть ее вот в таком размере, и желательно вот так. И если вы взяли и сделали репринт вот такого размера, то значит это не отражает произведение. Поэтому один из самых сложных техрайдеров в современном цифровом и киномедии искусстве это соблюдение условий художников. И как мои медички над этим бьются, вы себе представить не можете. Они при при приходят, и вот техрайдер такой. Вот нужен первый iPad, хоть ты умри, потому что это произведение сделано под этот iPad. Дальше мы едем на совок, покупаем 10 этих iPad, потому что будет многоэкранная экспозиция, и пытаемся, чтобы они не умерли в течение там, срока экспозиции. Это действительно сложный момент, но предметом здесь хранятся вот очень часто является там не медиафайл, а что-то такое. Вот смотрите, это другая э, инсталляция такого рода, тоже цифровое, ну, как бы гибридное произведение. Э, как работало? Не буду вас мучить. Значит, человек берется за э, один из листочков, и чем дольше он его держит, тем э, больше этот листочек прорастает в этом пространстве. Это пространство глубокое, уходит э, внутрь, и, соответственно, растет он тем э, образом, как он прорастает в природе. Ну, то есть, в смысле, э, структура... Э, формирование листка, его раскрытие и так далее. Плюс, ну, неким образом заложены эстетические алгоритмы, связанные с тем, откуда он появляется и так далее. И мы все вместе делаем это произведение. А здесь электроды стоят в этих горшках, это нормальные цветы. Видите, это, ну как, им было тяжело, мы за ними ухаживали, нам было тяжело, но два с половиной месяца они продержались. Видите, они такие уже, я бы не сказал, что радостные. Что я снимал где-то там на, на, на две трети пути, вначале это были такие пышные кусты. Но дальше люди с ними обращались. Но, в принципе, они выдержали. Так что вот мы эту штуку взяли на хранение пушкинский. Что мы взяли? Мы не взяли, конечно, не экран, мы взяли техрайдер. Ну, просто описание того, как это должно работать, плюс алгоритм. Но это, является, там, это вызов для музейного сообщества, потому что старым сотрудникам, которые этим занимаются, вообще ну, прям тяжело э, осознать эту э, историю. Хотя, конечно, эта вещь была очень... Это я японскую делегацию принимаю с Panasonic, и они были удивлены. Но и следующий блок в цифре – это воссоздание ушедшего. И здесь абсолютная осмысленность 3D, когда мы создаем то, то чего уже... Э, нет, это к 70-летию нашей экспедиции в городе Керч. а для нас мы чаще называем Пантикопей, это Боспорское царство, Крым, соответственно, вот э, перешейк. И э, там э, мы сделали точную научную реконструкцию из того, что знали, на три исторических периода. Поэтому вы видите, там появляется строение одно-второе, это значит, несколько сот лет до жестя христова несколько сот после и уже там средние века связанные с генуэзцами а, и а, параллельно с этим проектом а, была проведена цифровая цифровой анализ черепков одной из ключевых предметов которые мы нашли вот видите лазерное скооринирование ванны и реальные выкопали лет 50 назад но собрать не могли то есть понятно что из одного ну как бы один предмет но сделать невозможно Видите, почему и эта штука посчитала миллионы вариантов и предоставила. По большому счету, все ключевые вещи, выкопанные хотя бы там 5-7 лет назад, в мире уже собраны. Все остальное без цифры не получается, без такого глубокого анализа, с тем, чтобы достроить то, что невозможно. Вот как нам сказали э, коллеги, которые помогали в расчете этих э, вещей, они отчитали 600 миллионов вариантов. Ну как бы по, по сборке. Но ж хорошо, когда горшок... Ну, как бы не хорошо, что он разбился но вот как бы хорошо когда он, он разбился и прям вот здесь все лежит да, когда к нему остались там э, совсем чуть-чуть а это один из ключевых предметов то это совсем другой разговор и вот сейчас мы думаем о том как это поместить в VR, ну если как поместить себе понятно но хотелось бы сюда поместить персонажей самый сложный вопрос а во что они будут одеты потому что это же супер принципиально на щите будет там од одно мифическое животное или другое или там такой длины туник или такой и вот мы как с научниками никак не можем договориться где будет научная достоверность этого персонажа поэтому ждем но как бы поместить вверх вы уже понимаете не проблема прогуляться по древним городам это тоже в принципе абсолютно скоро станет реальным но и цель конечно сохранить вечно и когда я говорю с ну, в том числе цифру в первую очередь, ну, сейчас становится вопрос цифры. Когда мы об этом обсуждаем кстати, с директорами из промышленности, э, из банков там, и так далее, они чуть зависают. Говорю, сколько надо хранить? Он говорит, ну, для него долговременно хранение хранить это 5 лет. Потому что за это время там сервак надо сменить, все, ну, вот, как бы это долго, нормально. Ну, 10. Когда говоришь 50 или что, все зависают. Вот, действительно сейчас в человечестве нет ответа на то, как хранить такие вещи столетиями, условно. И достаточно ли это качество, недостаточно потому что часть предметов за это время просто уйдет, рассыпется. И это большой вызов, и вопрос ко всему сообществу, и, конечно, крупнейшему бизнесу, тем, кто вообще определяет направление развития, это как, какие методологии мы должны здесь использовать, и как с этим работать. Вот над этим мы трудимся. Это я все буду пропускать. И давайте... Где здесь слайды все... Потому что основная проблема, надо сюда вернуть, потери данных, это на самом деле криворукость и непонимание, ничего делать. Потому что сбой систем железных не страшно, если вы понимаете. Ну вот смотрите, здесь только здесь вообще нет ни одного повода, который бы человек не мог устранить. Что, по большому счету, если вы простого принципа придерживаетесь, три копии данных э, на двух типах носителей и э, одно резервирование удаленно где-то, то не страшно ничего, включая э, локальные там, э, катастрофы. Ну, если эти все регламенты выдержать. Поэтому, в по большому счету, вот методология, ну, как бы принципиальная, как? есть, а вот технологического ответа на то, как все это э, соблюсти, пока нет, в том числе в плане устойчивости компаний. Компаний, которые там существуют столетия, мало. А те, которые существуют столетия в цифре, вообще как бы, не, не присутствуют. И вот вопрос, как будет устойчив этот рынок, тем более, что очень много было поглощений вроде бы невероятных контор, ну, как бы и, и исчезаний контор, которые не должны были исчезнуть, ну, там, не знаю, макромедиа, например, да, многие пользовались. Вроде бы все было окей. И вдруг хлоп, и ее нету, никакой поддержки, никаких лицензий на то, чтобы цифровое наследие, которое на нем наработано, например, на Директе 8, непонятно, о чем открыть. Оно требует лицензию, среду создать сложно, и, очень сложно с этим. И вопрос, конечно, следующий, это создание достоверного пространства знаний. Мы сейчас пытаемся каждому абсолютно объекту, вот вместе с доменной зоной Дутарс, с их владельцами, продумали систему цифровых сертификатов, потому что грош цена этой информации, если она будет постоянно раскопирована, а если она раскопирована без управления, то мы не знаем достоверность источника. И большому счету, если мы создаем цифровой образ, то мы должны как бы, дать ему некоторый ключ, который говорит, это настоящий «Е». То есть это не фейковое, это без изменений и так далее. В этом плане его надо как-то закрепить и это использовать. И вот сейчас мы поняли то, что ключевая возможность, это, конечно, использовать доменных зон. Потому что во всем мире, знаете, об электричестве мы не договорились, о, не знаю, там, с какой стороны руль делать у машины не договорились, а вот о доменных мы договорились во всех странах мира. Единственное технологически до конца договоренность. Я там у кого-то 110, 220 напряжения, и то, да, не получается, даже с розетками. А здесь договорились. И в этом плане на эту, как бы на простой этой идее того, что домен ⁇ это единственная штука, которая в цифре продается и покупается, но ну, по-настоящему имеет историю ну, как бы, продаж абсолютно легально, и вот это очень сложно нарушить, это вот в этой идее мы закладываем, хотим как бы, каждому произведению сделать цифровой сертификат, который может там блокчейном, не блокчейном привязывать однозначное цифровой Uh, ну, как бы, как, это будет как цифровой паспорт цифрового объекта и дальше уже от него все строить вопросы про управление правами и так далее ну и реально загнали там мы 450 вещей, а метрополит на несколько сот тысяч uh, них вас не буду говорить там есть кафедра на которой я с ребятами работаю на факультете бизнес информатики uh, если будет интересно про ссылки наши наработки в музее, то вот, музейная музейной it в, в разделе «Наука и культура» там есть лекции, там есть э, работы моих э, студентов, ну и, собственно, то, что мы наработали нашим коллективом в плане там, всяких методик, оцифровки там, и так далее. Если... Так, дальше из ключевых вещей, то, что э, сейчас в рамках вот, как раз э, икома международного в российского комитета мы создали совет по цифровому развитию музеев и а, постараемся вот в сообществе в а, э, этом новом обсуждать с коллегами то как вот, все что я вам рассказывал развивать где-то стандартизировать где-то прогнозировать вчера подписали соглашение с microsoft и в сентябре в киото подписали соглашение с panasonic это про тех кто входит про совет вы можете почитать на сайте и e а, подписка на сайт и e собственно если вам интересны эти тематики, милости прошу. Все, что связано с музеями, так или иначе здесь происходит. Ну, спасибо за внимание.